Всем привет! Приветствую вас на своем канале. В этом видео я хочу показать еще один способ создания верного блока. Первый способ показал мой коллега на другом канале. Его метод мне показался не самым продуктивным, поэтому я хочу показать свое видение данной проблемы, но в том же ключе, в котором делал он. Буду также делать многотелым, но изменю пару моментов. Итак, я уже создал пустой шаблон детали. И на плоскости, давайте спереди, нарисуем новый эскиз. Это будет прямоугольник из центра. Ширина дверного полотна 800. Высота 200. Вытягиваем его на сколько там 13 мм. У нас первое тело. Наши детали нашего дверного полотна готова. Это ну, лицевая поверхность. Теперь дальше рисуем здесь на задней поверхности прямоугольник. Ставим ширину 100 мм. Это вот эта вот вертикальная царга. И она толщиной 15 Снимаем объединить результат. И вот у нас уже появляется... Второе тело. Дальше мы можем легко это все отзеркалить. То есть у нас выбрана э, вытянутая бабушка 2 относительно плоскости справа. Здесь мы выбираем твердое тело. И вот у нас уже появляется да, три тела в папке э, твердые тела. Теперь нарисуем еще одно тело, это у нас будут горизонтальные царги, также 100 миллиметров поставим, здесь пока скроем и выдавим 5 до поверхности, до этой поверхности. Да, нужно было снять галочку «Объединить результат». И у нас появляется еще одно тело. Теперь нам это тело нужно размножить при помощи линейного массива. Это основное удобство, на которое я хотел бы обратить внимание. Выбираем линейный массив. Выбираем направление, вдоль которого будем множить. Здесь не функции и грани, а мы будем множить тела. Выбираем тело из папки «Твердые тела». И теперь самое интересное. Мы здесь можем, конечно, указать интервал экземпляры, то есть э, шаг и количество. А можем поставить до ссылки. Выбираем нижний торец. Здесь выбираем количество. Как там было? 4. И смещение 50 миллиметров есть 50 миллиметров это половина ширины этой детали, этого тела. И вот у нас получилась вот такая внутренняя обвязка, абсолютно легко изменяемая, что мне очень нравится. То есть можно сколько угодно здесь этих царк наделать, и нам не нужно редактировать эскиз. То есть основной... Основное, на что делал упор мой коллега, это рисование эскизов. Здесь у нас эскиз 1, это эскиз исходного тела, а количество экземпляров мы просто уменьшаем или увеличиваем, сколько нам нужно. Там 1, 2, 3, 4, 5, любое. Вот У нас появляется уже вот столько тела. И теперь я сейчас создам дополнительную плоскость, от которой можно будет отзеркалить вот эту первую бабушку. Также выбираем зеркало, копировать тела. Выбираем первое тело. И здесь выбираем плоскость или грань для копирования. В данном случае у нас плоскость. Проверяем толщину до да, 41 миллиметра это 2 тринадцатых э, толщины и одна толщина 15 миллиметров то есть вот получается 10 твердых тел или меньше сколько здесь нужно сделать сейчас мы подправим 8 твердых тел неважно сколько и э, то же самое только модель построена чуть-чуть поудобнее чуть-чуть поприятнее чуть-чуть ее легче редактировать да, совсем забыл то, что мой коллега показывал построение данной детали через инструмент сварные детали ну что ж, это исправить не так сложно идем, вставка сварные детали, вставляем сварную деталь, и вот у нас здесь появляется список вырезов. Но в старших версиях, видимо, там э, этот инструмент уже отработан. Здесь, к сожалению, если я выберу граничную рамку, у меня программа не подпишет э, каждое тело, там пластина такая-то и ее размеры. Я выбираю здесь «Обновлять автоматически» и «Создать граничную рамку». Он создает просто 3D эскиз И никак совершенно не переименовывает э, Тела, которые входят в эту деталь Опять же, создать э, модель таким способом э, Особых проблем я не вижу Вопрос только зачем Виды с разнесенными частями здесь не сделать Имитируем э, сборку деталью какой-то суперпроизводительности здесь нету здесь также нужно делать чертеж и коллега там немного в чертеже ошибся в спецификации по поводу площадей но как говорится каждому свое если кто-то считает что этот способ супер быстрый супернадежный без вопросов мне больше нравится делать в сборках, чтобы детали были деталями, чтобы сборка, собственно говоря, была сборкой. Дверное полотно – это сборка. Еще раз всем спасибо э, за просмотр. Понравилось видео? Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Обязательно посмотрите э, еще один вариант да, построения, тот, который предлагает мой коллега. Сравните, который лучше, производительней, проще, удобнее, надежнее. И используйте тот, который вам по душе. Еще раз всем спасибо. До новых встреч.